С вами я, Наталья Бражникова, и сегодня я вам расскажу о маркетинге компании BeFree. Очень классная компания, она работает с 2018 года, зарегистрирована официально в США «Штаделавер» на Крутфандзаговой платформе 21 августа 2018 года. Создана компания по типу кассы взаимопомощи, чтобы здесь каждый мог получать деньги и зарабатывать, независимо от того, работали вы ранее в интернете или не работали. Здесь необходимо да, единоразово приобрести бизнес-место. У нас две программы. Первая программа это Every Day, деньги на каждый день. Вторая программа это After House. Сейчас я вам расскажу именно про программу Every Day. Сама компания, так как себе ничего не берет, единоразово с каждого партнера берет 5 долларов. За эти деньги она покупает обучение, оплачивает администрацией, и, естественно, нам на промоушенах тоже дарит подарочки. Бизнес-место на столе Everyday стоит у нас 150 долларов. Вы единоразово активировали бизнес-место. Матрица у нас не делящаяся и управляемая на всю глубину, поэтому наши партнеры всегда следуют за нами. Вы один раз приобрели бизнес-место за 150 долларов. Пригласив двух людей, вы можете поставить их друг под друга, потому что матрица у нас управляемая. И таким образом вы забрали свои вложенные 150 долларов обратно себе и вывели их сразу на карту все деньги отдаются 100% человеку и сразу выводится на карточку все сто комиссию компания себе никакую не берет дальше либо вы либо партнер который стоит у вас в плечах да вот этот вот партнер может пригласить человека и вы опять получаете 150 долларов, то есть это ваш чистый доход. Вы также их снимаете и пользуетесь ими, это деньги на каждый день. В это плечо может поставить человека, либо который стоит выше стоящий партнер, потому что у нас идет матрица в матрице, и когда он сюда поставит, он получает выплату 150 долларов. Либо вы быстрее его сработали и поставили сюда человека. Также под человека, который стоит в плече, вы можете поставить сюда человека и тем самым вы получаете еще 150 долларов. На этом столе мы постоянно зарабатываем по 450 долларов. То есть это наш чистый доход последнее место у нас это идет реинвестное место сюда вы можете поставить своего партнера либо партнер который стоит у вас в плече тоже сюда может поставить кто быстрее из вас работает когда у вас сюда встал человек вы получили а у вас открылась новая матрица 150 долларов и ваши партнеры также закрываются на этом столе и они опять встают к вам в новую матрицу таким образом у нас происходит закольцовка и вы на этой матрице поставите Постоянно получаете по 450 долларов. Но для того, чтобы вы постоянно вот такие суммы небольшие не получали, а вышли на более большие доходы. Со второго круга у нас удерживается вот с этих мест, два места, да, без разницы с этой стороны, либо с этой стороны. Два, места, два человека у вас стали выплатную линию, и ваши 300 долларов да, открывает вам бизнес места в автохаусе. Также вы можете зайти сразу на автохаус, то есть нет разницы на какой стол вы зайдете. Вы можете зайти и на стол 300, можете сразу на стол 900, на стол 2700 и на стол 8100 долларов. То есть куда хотите, вы можете сразу купить это место. Естественно, связавшись с вашим пригласителем, кто вам рассказал о компании. Итак, когда вы зашли в автохаус, ваши партнеры также могут со стола 150 к вам переходить, либо вы можете изначально сразу приглашать в автохаус, потому что всем нужны деньги на большие цели и на большие мечты. Сюда встали два человека, друг подруга мы их можем поставить. матрицу у нас здесь управляемая. И не делящиеся, а управляемые на всю глубину. То есть мы здесь помогаем партнерами друг другу закрывать также. Со второго человека, когда встал в выплатную линию, вы получаете 300 долларов. Вы их забираете. Это ваши деньги, пользуйтесь ими. Дальше у нас сюда встал человек. И сюда три человека встали. Здесь у нас идет накопление для того, чтобы перейти в стол 900 долларов. Встали в стол 900 долларов. Ваши партнеры на столе 300 также закрываются. И переходит к вам в стол 900 долларов. Со второго человека, когда мы поставили друг под друга, вы получаете выплату 900 долларов. Это ваши деньги, забирайте их, выводите сразу на карту. Дальше у нас сюда встал человек и сюда встал три человека. Это место тоже накопление для того, чтобы вы перешли в стол 2700 долларов. Вы перешли в стол 2700 долларов. Со второго человека вы забрали свои 2700 долларов. Это ваш чистый доход. Это около 200, более 200 тысяч одним чеком. Ребята, вы сразу этими деньгами пользуетесь. Дальше встал сюда у нас человек и встал Три человека опять в накопление для того, чтобы вы перешли в самый заветный стол 8100 долларов. Вот на этом столе у нас каждая точка выплатная. Когда встали люди в плечо, вышестоящий получил выплату. Выплата у нас идет через человека всегда. Когда встал сюда человек, вы получили 8100 долларов. Опять их забрали, это ваш чистый доход. Дальше встал второй человек выплатную линию, вы получили 7200 долларов. И вам дается 3 клона по 300 долларов. Дальше первый клон у вас встает под спонсора и два клона у вас идут управляемых, вы можете поставить их куда вы захотите. Дальше встал третий человек а в выплатную линию, вы получаете опять 7200 долларов, это более 500 тысяч рублей. Вам дается три клона. Первый клон идет под спонсоры, и два клона идут управляемых. Вы можете поставить куда захотите. И последний человек, когда встает выплатную линию четвертый, вы получаете 7500 долларов, и вам дается два клона. Один идет под спонсора, и один идет управляемый. Таким образом, на столе 8100 долларов мы зарабатываем 30 тысяч долларов. Это более 2 миллионов. И вам дается 8 бизнес мест, 300 долларов для чего это сделано это сделано для того чтобы вы не останавливались а постоянно зарабатывали на этом столе и у нас еще есть своя стратегия мы идем в столе 3 автохаусе до да, в 300 долларов мы идем тремя местами что нам это дает это нам дает что мы когда встали сюда тремя местами сразу можно прокупить три места в столе автохаус нам нужно всего четыре человека которые также встанут золотым треугольником и мы будем получать на столе 300 мы свои 300 забираем а дальше нам всего нужно четыре человека чтобы перейти в стол 900 наши партнеры тоже также переходят и мы получаем Получаем 3 раза по 900 долларов. Переходим 2700, получаем 3 раза по 2700 долларов. И переходим в 108-100, получаем 3 раза по 30 тысяч долларов. То есть за одни и те же действия уменьшаем количество людей, но увеличим доход в 3 раза. Была рада вам рассказать. Более детально пишите мне в телеграм, либо по Ссылочка под этим видео. С вами была Наталья Бражникова.